Добрый день! На связи Центр обучения компании «Инфострой». Сегодня табличная форма работы с информацией – это общепринятая практика. Это функционально и удобно. Но в работе с таблицами есть свои секреты. Например, у каждой из записей в таблице есть определенные свойства. Одно из свойств – дата ее создания. Давайте разберемся, как использовать это свойство для удобства в работе. В окне системных данных. Поставлю курсор на раздел Пересчет в текущие цены. Мы уже знакомы со списком этих таблиц. С помощью сортировки и фильтра можно легко найти интересующую нас таблицу, но есть еще один способ. Откроем одну из таблиц. Здесь есть вкладка Заголовок, есть поле Дата создания. Сейчас здесь установлена дата май 2020 года. Именно эта характеристика сейчас и является наиболее важной. На панели инструментов табличной формы есть кнопка управления группировкой видимостью. Нажимаю на нее. Вот окно управления группировкой. Поставлю флажки год и месяц. Окей. В результате на панели структуры напротив раздела пересчет текущей цены появился знак плюс. Все таблицы сгруппированы по годам и месяцам. Вот папка за май 2020 года. И здесь отображаются только таблицы, созданные в мае этого года. При этом, обратите внимание, здесь сохранились функции и сортировки, и фильтрации. Но их действие ограничено составом информации только текущей папки. Воспользуемся еще одной функцией окна управления группировкой видимостью а именно вкладкой Видимость. Раскрою структуру таблиц. В базе данных накопилось большое количество таблиц за разные года. Сниму флажки с папок с указанием года по 2018. Нажимаю кнопку ОК. Действительно, на экране остались только таблицы за последние два года. Старые таблицы, конечно, можно удалить, но мы их скрыли на какое-то время. При необходимости с помощью этой же функции видимость можно открыть любую таблицу, которая была скрыта, ну, например, таблицы за 2018 год. Вот они здесь появились. Инструменты по управлению группировкой и видимостью мы всегда предлагаем применять в системных данных. И не только для таблиц с коэффициентами. Это эффективно работает и для справочников цен, и для справочников индексов. Используйте эти инструменты, и вам будет удобно работать. Спасибо вам за внимание. Желаю творческой работы. С вами был Александр Курочкин.